Всем приветик! Сегодня тема – смысл карточек. Что именно для вас сейчас важно? Какого у вас смысла? О чем вы думаете? Мысли какие? Так. Убираем, смотрим. Познание себя. Видеть, слышать себя, понимать и знать. Научитесь чувствовать себя, научитесь понимать себя, ценить себя, уважать себя. Любить себя. Попробуйте познать свой внутренний мир. Познание а нужно для того, чтобы понимать знания, понимать себя. Учитесь новым знаниям. Учитесь новым наукам. Что вас интересует? Что вам интересно? По поводу знаний. Может и не быть желание чему-либо учиться? Потому что вы не знаете, каким знанием вы будете учиться. Будут ли они вам интересны? Вам надо начинать учиться, и тогда вы поймете, Вам это интересно, есть желание чему-либо учиться или познавать какие-либо науки. Научитесь также видеть все со стороны слышать свою интуицию и знать, чего на самом деле вы хотите. Всем пока!